Ты величественная, да ты прекрасна. Спой, нет. Звонок. Ёлочка, барби, она красивочка. Потяг, потяг, потяг. барби Ты красу за ты прекрасна. <соцентричная> спой, нет. Ну дети, девочки, девочка, а она красивенький ты. И пойдем, пойдем. Иди, иди. Да, девочки, но вы. Слава богу, Саша Барби снег, сам ты снег на Барби, Что такое что ты приобрел снег и ты это Саса, ты Барби и ты Что такое я Пойдем я Добу ехать. Паца, пойдем целый салой, Идем, друзья, помыть руки. Помыть руки. Бримыло. полотенца 10 Все, я готов Молодец Вот Тиме ставьте лайк, а Пока. Давай будет его, а потом, ой. Нево, нево моей ой. Каждый, каждый. Почему девки сидят эмодзи-кредов? Почему я кп? Увидим дерево паук и тыква. Увидим дерево паук и тыква. И русская рури у Такая я модная модна такая, красотка, просто краш.